Детка, ты как нирвана Я весь в тебе, но мне все мало Тебе мало и мало Пока я полз, ты летала Теперь ты снизу, я сверху Снег за окном падает э, Словно перхоть Когда своими глазами Меня опять колдуешь. Когда улыбкой и речами Ты меня зачаруешь Моя душа вновь воспрянет Сердца Акстица и снова я осознаю Что ты рис из вкуснейшего плова Не умею Пробуждается, взрывается и разносит мозг Я не шучу, нет, говори всерьез Детка Нирвана поймала в сети В реале ты прекраснее, чем в интернете Детка Нирвана, нам не нужен третий Солнце мое, к тебе мчу на комете Детка Нирвана поймала в сети В реале ты прекраснее чем в интернете. Детка Нирвана, нам не нужен третий. Солнце мое, а к тебе я мчу на комете. Ты как табличка закрыта, но нарушив законы. Я на твою территорию вхожу по уши влюбленный. Ты как из фильма Диснея, мое Аврора Я разбужу поцелуем своим тебя очень скоро Ты как АСМР Мои мурашки по коже Бегут со скоростью света И с каждым днем я моложе Ты словно пламя, я лед Так растопи меня снова Твое дыхание все скажет Не нужно лишнего слова Не умею комплименты говорить Ты прости, но просто ты такая классная И мой инстинкт Буждается, взрывается и разносит мозг. Я не шучу, нет, говори всерьез Детка Нирвана поймала все эти. В, в реале ты прекраснее, чем в интернете. Детка Нирвана нам не нужен третий. Солнце мое, к тебе ямчу на комете. Детка Нирвана поймала все эти. Ты прекраснее, чем в интернете. Детка Нирвана, нам не нужен третий. Солнце мо, а к тебе я мчу на комете.